Здравствуйте, мои хорошие друзья! Итак, сегодня я начну с того, что три дня не поделав свою любимую суставную гимнастику или хотя бы вообще какие-то движения, я почувствовал, что мне их стало не хватать, потому что утром просыпаешься уже не так живо и резво, как раньше.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 Зайди туда с мамой и обязательно посмотри, сколько он стоит. Я куплю такой топорик, чтобы он у нас был. Мало ли, твои пальчики опять тебя начнут подводить. А до этого мне в интернете попалась такая картинка. Если я смогу вставить сюда, вот я ее вставлю. Значит, девочка одна нарисовала э, руку с маникюром. так Как любят девочки рисовать. И один пальчик у нее отстрикся, как бы, отлетел. И капельки крови везде. Ну, не знаю, подростки любят такие. Ужасики садамаза. Это, это для них...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 Мягкости и тонкости нашего педагогического процесса иногда вот такие жесткие вещи играют очень... Они прямо с, с плеча рубанули и отсекли навсегда, раз и навсегда. Я за такие меры другой раз бываю. Вот. И потом еще в нашей социальной среде, в психологии людей так устроена, что некоторые люди, они просто понимают, когда на них начинаешь с верхней полки и с ноги, по фейсу. Тогда они понимают и сразу становятся шелками и покладистыми и слушаются просто на ура. Вот такой э, педагогический способ я применила для того, чтобы ребенок у нас не подвергался так, такой, такому э, нехорошему явлению. И это, между прочим, довольно часто встречается в семьях, где.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 Ребенок стал уже это делать ради того, чтобы его похвалили за признание. То есть <смех> другой совсем мотив сформировался, но надо было с этим мотивом и явлением как-нибудь побороться. Вот такие у нас, брат, дела случились.